Платформа, которую я очень рекомендую к использованию, называется Quizlet. Я думаю, многие из вас с знакомы, пользуетесь, создаете на ней карточки. Давайте посмотрим, все ли тонкости использования этой платформы вы знаете. Они заявляют, что можно изучать любой предмет на их платформе. И это, я думаю, практически полностью правда, потому что вы можете изучать какие-то исторические факты, даты, имена, не только слова английского или другого языка. Давайте посмотрим, как выглядит э, первая страница моего рабочего кабинета после того, как я зарегистрировалась и вошла в систему. Зарегистрировалась я там достаточно давно, поэтому у меня, если вы посмотрите налево, уже есть и учебные модули. Учебные модули – это наборы карточек. Мои курсы, которые я создала для своих студентов – Business English, Communication, General English, Job Interview, Travel English и другие – можно организовать ваши слова или карточки в папке. У меня есть папка «Clothes», в которую входит не один, а два или три комплекта, вот, модуля с карточками. А также они активно призывают использовать их новую функцию – диаграммы. Я вам о них расскажу. Дело в том, что я участвую в тестировании продуктов Quizlet. В частности, проводила довольно большую работу по тестированию диаграмм до того момента, как этот сервис был запущен. Сейчас он уже запущен. Они предлагают разные варианты, разные функции в рамках диаграмм. Я вам о них сегодня расскажу. Это действительно очень удобно и очень помогает в работе с новыми словами. Что еще мы видим на главной странице нашего рабочего кабинета? Прямо в середине мы видим название учебных модулев, модулей и указание на то, сколько там терминов, терминов то есть слов, и когда мы прорабатывали их несколько часов назад или час назад. Вы, если вы хотите повторить какие-то слова из любого модуля, вы просто на него кликаете. Если вы хотите посмотреть, что делают другие пользователи, какие у них есть модули, воспользуйтесь функцией поиск. Вверху слева введите тему, введите ключевые слова и посмотрите, каковы публичные, то есть доступные в этой системе учебные модули. Там их очень много не только связанные с языками, поэтому, я думаю, будет очень удобно пользоваться этой платформой и для других целей. А сейчас я предлагаю посмотреть, как карточки могут уже выглядеть ближе и как их создавать, как их использовать. Так называемые электронные флеш-карты.